Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж. И э, к нам очень часто обращаются люди говорят, ну, чем вы можете быть нам полезны, мы хотим продажу улучшить, у нас, нам нужны результаты в продажах. И очень часто выясняется, что не продажи мешают, ну, что не знания о продажах мешают людям, а ну, какие-то личностные э, характеристики, или может быть, какое-то окружение, или может быть, что-то... Собственная этика, еще что-либо может помешать человеку добиваться каких-то результатов именно в области продаж. Поэтому мы всегда вас тестируем, мы всегда проводим анализ. И сегодня у нас один из наших студентов из города Камрата закончил специальную программу, которая называется программа «Причина подавления», которая помогает увидеть не самых лучших друзей, ну, в кавычках, друзей в своей жизни, вот, убрать их из своей жизни и справиться с некоторыми вещами ну, в своей жизни, которые, меш, ну, мешают тебе добиваться более больших результатов э, в продажах. Эм, программа очень интересная, очень такая отличительная. Конечно, она работает напрямую с человеком и на, напрямую с его окружением. И хочу, чтобы... Этот человек сказал вам, что он получил эту программу, что у него изменилось в жизни, а также хочу этого человека наградить. Итак, его зовут Андрей Белегчи, он у нас из Камрада. Андрей, поздравляю! Добрый день! Привет! Вот, Андрей, Спасибо. это твой сертификат, если есть что-то сказать мне или вот нашим зрителям, которые ну, наблюдают за нашим каналом в YouTube, ты можешь поделиться этим прямо вот сейчас. Вот, что ты получил, какие что изменения какие-то есть? Дорогие зрители! Дорогой Вячеслав Хочу вам сказать о том, что благодаря усилиям Благодаря к, к моему Упорному труду Мы добились конца моего обучения По курсу причины подавления И хочу сказать вам О том, что Действительно это не шутки Это действительно оно так и есть О том, что есть Личности, которые влияют на нас, как на людей, отрицательно, которые нам помогают в дальнейшем жить правильно. И благодаря таким людей, людям, как Вячеслав Богданов, как опытный тренер, хочу сказать со своей точки зрения, что это действительно есть, это действительно правильно, о том, что... Эта проблема у многих есть, хотя многие его не видят. Хочу вам сказать о том, что если чувствуете себя тяжело, чувствуете себя угнетенным, хочу вам посоветовать, чтобы вы обязательно связались с Вячеславом. Хочу сказать вам о том, что вы получите массу удовольствия, массу положительных эмоций, и все то, что вы пройдете, вы увидите, что для вас это обязательно будет являться новым. Если кое-что будет являться не новым, во всяком случае, курс для вас будет очень интересным и полезным. Хочу еще раз сказать спасибо Вячеславу. Можно сказать, что курс подавления – это путь к успеху. Спасибо, Вячеслав. Поздравляю спасибо вам за все. Пожалуйста. Доброе вам здоровья, чтобы вы всегда помогали людям, те, которые нуждаются в помощи. Всегда буду рад тебе помочь и всем остальным. Спасибо, удачи. Да. Спасибо, что ты пришел к нам. Всего доброго, до свидания. Удачи.